Ну, действительно, отвечая на ваш вопрос, сразу скажу, никто, кроме них, так не отмечает свой праздник. Ну, действительно, они это элитные войска, ВДВ, их не зря так называют, Моя первые, страна, сука, первые блядь, воздухи, Украину первые... Захватим, блядь! Помолчите, пожалуйста, первые воздухи, воздухе, первые... Ты будешь со мной, блядь, так разговаривать, блядь, Извините. сейчас... Вы кто такие? Я вас не звал, идите нахуй!